Здравствуйте! Сегодня 31 октября. Хэллоуин. Мы находимся в седьмом корпусе НГТУ. Здесь проходит праздник тыквы, веселые конкурсы, бесплатная еда и веселая дискотека. Привет! Как твое настроение? Отличное. Чего ждешь от сегодняшнего вечера? Танцевать. Так, у тебя такой интересный костюм. Расскажешь нам про него что-нибудь? Бомбирше, в принципе, больше ничего про него сказать Такого не могу Ладно, удачи тебе Все. <смех> <смех> Привет, как твое настроение? Отлично, потому что сегодня же Хэллоуин Логично <смех> Чего ожидаешь из сегодняшнего вечера? Ну, думаю, танцы до упада Интересные конкурсы Кстати, там не за комната страха Я еще хочу туда сходить Ну и кино должно быть ты сегодня так красиво выглядишь. Расскажи нам про свой костюм. Ну, с утра это планировалось медуза Гаргона, но с прической маленько не сдалось, поэтому я не знаю Нимфа. Круто, желаем удачи тебе, спасибо. Для того, чтобы не пропустить наши следующие репортажи, подписывайтесь на канал. Если вам нравится то, что мы делаем, дайте нам знать об этом лайком. Все ваши предложения ждем в комментарии. Спасибо, что были с нами.